До того, как Саша Хен стал известен, он с горем пополам окончил 9 класс и просто возненавидел свою школу и образование. С самого начала его карьеры канал Саша Хен был предназначен только для видео с руфами и подъемами на разные здания. А первый видео он снимал то на iPhone друга, то на Google про а в своих первых видео Саша делал контент методом втыка снимал, что попало, пока не перейдился с тематикой своего канала. Но потом главной тематикой стали трэшевые ситуации из жизни. И по сей день Саша хайпит на видео своей сестрой. Но в 2016 году Саша подружился с Димой Лариным, который помог Саше стать популярным. Но по великую популярность Саша получил тогда, когда познакомился с Ромчиком Уличным Принцем и Владой Гречкой. Ведь тогда их ролики собирали по 500к просмотров. Один из роликов Ромчика Уличного Принца собрал завет на 1 миллион просмотров. Но это уже совсем другая история.